Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, это Мария Белорусова, адвайзер, трекер. У Марии есть очень интересные технологии по мотивации, по движению вперед, которые подходят для людей развивающихся, для предпринимателей. И сегодня мы об этом поговорим. Мария, привет! Расскажи, пожалуйста, да, привет. кто ты чем занимаешься, какие у тебя, ну вот, собственно, ключевые особенности, что такое адвайзер, что такое трекер? Чем я занимаюсь? Скажем так, у каждого чемпиона должен быть свой тренер При всем том, что мы знаем, что мы должны делать Мы не всегда это делаем И когда над тобой стоят и считают раз, два, три, четыре Ты двигаешься к своей цели быстрее То есть это вот история про некое сопровождение Про фокус, про взгляд извне И, наверное, про создание системы Системных действий при, скажем, понимании, куда мы идем Uh -huh. Быстрое движение к цели. Трекер в классическом таком смысле, как ты тоже мне написала, объяснила, это когда ты ставишь некие гипотезы и по неделям да, смотришь, как бы срабатывают они или не срабатывают. То, что ты занимаешься, у тебя еще коучинг есть, адвайзер, вот чем это отличается от стандартных вещей, чем это вот в практическом плане можно применить? Uh, слушай, ну, У меня такие смешные единоборства с элементами джиу-джитсу. Uh, uh -huh. Трекер в чистом виде – это как коуч, но uh, про цифры, да? скорее про гипотезы. Uh, я к этому добавляю, безусловно, коучинговые практики, uh, потому что 80% всех вопросов собственника лежит в его голове, и они, безусловно, помогают нам uh, достичь результата быстрее. Uh -huh. uh, и uh, трекер в чистом виде не отгружает экспертизу, uh, я отгружаю То есть какие-то вещи, которые я знаю, я делюсь ими uh, в качестве, скажем так, предложений на подумать и использовать uh -huh. да, вот, Углублюсь, вот что такое отгружает экспертизу, что ты имеешь в виду? Uh, это значит, что uh, трекер, да, он не может предлагать решение, скажем так, он не говорит, сделайте вот так да, я могу предложить, сказать, можно сделать так, так и так, выбирайте, да, можете предложить свое Да, То есть это отгрузка экспертизы, это тот мой управленческий опыт, да, мой там, предпринимательский опыт, которым я могу поделиться и предложить его в качестве решения, если я понимаю, что оно там, показывало себя много раз и успешно угу, То есть ты как предприниматель и как человек, который работал с большим количеством предпринимателей, можешь посоветовать что-то в том числе по бизнесу? Да, то есть я могу посоветовать. Коуч и uh -huh. трекер не советуют. Uh -huh. Он просто смотрит, заведует. Так, это супер. То и... есть он задает да, вопросы и э, предлагает некие инструменты и методологии. Безусловно, uh -huh. очень там, ценные и работающие. И второе, то, что ты сказала, и то, что сегодняшнее у нас будет, я надеюсь, темой нашего разговора, это mm -hmm. психологические вопросы и проблемы. Вот что за проблемы, психологические и вопросы да, возникают у людей, да? Почему они там не делают, какие блоки возникают, какие вещи mm -hmm. могут быть для того, чтобы помочь им? Вот с этого момента немножко mm -hmm. расскажи. А, слушай, это на самом деле один из самых, наверное, частых запросов, да? Что я вроде бы все знаю, что делать, я не делаю. Да, то есть вот в этом история и почему я не делаю. Да, есть на самом деле э, несколько причин у так называемой там, прокрастинации. Да, первое ⁇ это отсутствие мотивации. Да, то есть это такая история, мозгу на самом деле очень важно доказывать, что то, что мы сейчас делаем, это важно. Да, то есть и вот эту вот конкретную пользу и выгоду от сегодняшних действий нужно объяснять. Если мотивации не хватает, то мы будем переносить просто до никогда. Да, если что-то там не делается, значит, мы там, не доказали просто своему мозгу, что это действительно важно. То есть, э, что нужно делать? Нужно обязательно каждую свою конкретную маленькую линейную задачу соотносить э, с большой целью. Для да, этого она быть поставлена лучше. заранее. Для этого она заранее если должна она... быть поставлена. Угу. И это тоже да, ну, бы, ну, то на вот... сессии делается, да, с тобой? Да, безусловно, э, здесь э, есть такая техника. А, то есть я работаю со всякими табличками чтобы были не просто разговоры а у тебя я просто помню была классная такая артефахты. табличка которая ты uh -huh. присылала вот ну, в начале очень такое прикольное, интересное. Uh -huh. Ну, в принципе я думаю что у каждого там коуча либо любого там тренера она есть но тут когда ты его всех, заполняешь -то. да Суть в чем, действительно, что разными способами вытаскиваешь, что тебе важно какие ценности именно твои, uh -huh. и это тоже в диалоге очень здорово. И это вот, как ты говоришь, является необходимой частью, которая может быть, насколько я понимаю, многие проматывают либо там какие-то не их цели, и поэтому дальше мотивация uh -huh. не идет. Uh -huh. Да, и то есть что здесь можно сделать на самом деле, даже если вы работаете там, самостоятельно. Да, то есть делите листик на две половины, да, и с одной стороны пишите э, фактически, да, что будет, если я там э, сделаю то, что я там, хочу, и чего у меня не будет на второй половине, да, если я буду саботировать собственные действия. И причем здесь очень важно себя, э, скажем так, раскачать на серьезные вещи. Да, то есть как кейс э, э, у меня был с предпринимателем, то есть, на самом деле он не смотрел далеко. И когда мы выяснили, что на самом деле для него там, крайне важно, чтобы его ребенок, допустим, вырос и пошел учиться там, в тот университет, который там, он хочет, да, и он может за это заплатить, да, насколько он хочет там, купить не знаю, дом своим родителям, там, не знаю, поехать не знаю, там, пожить полгода в Японии, да, то есть какие-то такие вещи, которые действительно вытаскиваются как истинные цели твои, да, то, чего ты давно хочешь, то, что для тебя важно, такие ценности когда вы это для себя прописываете, да, на, у вас есть к чему возвращаться, то есть э, любая там любо, любой провал, да, там эмоциональная яма в мотивации, вы э, возвращаетесь к этому листку, да, и смотрите, что действительно я сейчас у себя отнимаю, да, либо что э, у меня будет, если я это сделаю, насколько mm. это для меня важно, да, то есть э, э, потому что, э, как говорится, если у меня еще этого нет, значит у меня уже этого нет, да, то есть это вот история про это. А почему уже нет? Поясни, пожалуйста. Еще нет уже. Ну не то решили. есть если сегодня, сегодня ты не сделал, значит у тебя уже сегодня этого а, нет. Это не еще, осрачил. это uh -huh. такой эффект отложенной жизни, uh -huh, да, uh -huh. то есть не еще, а уже, да. И вот это очень там, важно фиксировать для себя и понимать. Отлично. Следующая история, наверное, знаешь про перебила, да тебя? Не, не, нормально, давай рассказывай. В эту же тему, mm -hmm. да? Следующая история… Да-да-да, все вот перечисляю прямо подряд такие основные из практики истории. Следующая история – это, конечно, наш любимый перфекционизм. Да? То есть это а, про то, что там, мы не видим идеальный результат, и мы не начинаем там, это выполнять. Да? Потому что как это так, мы сделаем не супер, и это же будет позор-позор, да? и зачем вообще испытывать вот это вот а, стыдно, скажем так. Да, или там другие неудобные для нас чувства. Нам вот это все мозг транслирует, говорит, и да, то есть мы просто не делаем, чтобы не испытывать как бы, негативных эмоций. Вот такая история тоже очень часто встречается. Так, и а с ней что делать? Слушай, с ней, на самом деле работает очень простая штука: да, то есть нужно просто себя развести и уговорить себя на первые пять минут. Угу. То есть, вот почему так, да, потому что если ты просто берешь. Да, там, без там, 100-500, грубо говоря, каких-то там вариантов действий Ты просто начинаешь делать 5 минут да, Через 5 минут, как минимум, ты уже что-то сделал Как максимум ты сделал все да, Потому что оно пошло Почему? Потому что за первые минуты снижается, на самом деле, сопротивление мозга да, Которое вот, нам эту историю выдает И то есть просто вот, не думать, а сесть, вот Не нужно там, знаешь, я вот сейчас, мне нужно, чтобы это сделать Чтобы это делать качественно, мне обязательно нужно там выделить на это полдня и там, хорошенько приступить и начать делать. Да? То есть эта история не работает, вы никогда не найдете эти полдня. Uh -huh. да, просто взять и попробовать себя развести на 5 минут. Вот сейчас и 5 минут просто по Вдохновение приходит, 5. когда начинаешь что-то делать, то есть важно начать. Слушай... Да, потому что uh -huh. важно убрать сопротивление. Да? Uh -huh. Вот это сопротивление, оно уходит, потому что как только ты приступаешь, да, прошло пару минут, мозг про себя думает, ага, то есть это на самом деле не так страшно, я могу это сделать. Два вопроса еще часто возникают, но у нас тоже есть практики, задам uh -huh. тебе, как профессионалу, смотри, люди говорят, да, все отлично, все классно, да, и даже, может быть, они приходят на какое-то обучение, к коучу, к тренеру, к трекеру, и вот понимают, uh -huh. что надо что-то менять, то есть в моменте они описали свое счастливое будущее, поездку в Японию и детей, и все uh -huh. остальное с домом, вот, но это когда-нибудь будет потом, а работать то надо сейчас. И возникает uh -huh. вопрос, что помимо того, что я бы и хотел делать, но у тебя сиюминутные обязательства есть, связанные там, с клиентами, с проектами, времени не хватает, uh -huh. тебе, в принципе, даже на сон. В этом случае что делать? Как себе время найти, выкроить, когда ты вроде хочешь? Может быть, ты тоже какая-то uh -huh. ошибка, что, может быть, на самом деле ты не хочешь или боишься? Или все-таки действительно uh -huh. надо как-то оптимизировать время или еще… Вот таким ситуациями. Слушай, если мы понимаем, что проблема действительно здесь да, то есть типа, я 24 часа на 7 там, работаю, да, и просто не успеваю, на самом деле, я прям хочу. хочу uh -huh. да, Если проблема в этом, то а, здесь надо для себя, во-первых, уяснить, что продуктивность это не количество дел, которые мы сделали, это количество результатов. Да, то есть, вот это очень важно, то есть важно а, делать то, что действительно нужно. Да, и э, избавиться от каких-то лишних историй, да, то есть лишней суеты, лишних вот этих вот ежедневных своих движений. Потому что стратегия — это не только то, куда мы идем, а то, что можно не делать. Да? То есть мы выбираем фокус и выбираем э, главное сейчас. И э, здесь очень важны приоритеты. Э, техника есть, наверное, специальная, которая очень хорошо работает. Вот если так прямо взять и сделать так называемый «фото дня». Что это такое? То есть мы желательно дней 5 ставим прямо себе будильники, чтобы они каждые 30-40 минут звонили в течение нашего там, дня. И просто когда звонит будильник, мы записываем, что мы в этот момент делаем. Да? То есть вот каждый будильник прозвонил, ага, мы разговариваем по телефону, я разговариваю по телефону. Да? И дальше. Когда у нас складывается некая аналитика… Из этих пяти дней сразу становится видно, что здесь лишнее, да, что здесь можно организовать в блоке да, то есть блоки задач, и что вообще на самом деле для, для чего мы делаем каждое из этих действий, да, и где здесь те 20% по парад, да, 20% действий, которые приносят нам 80% результата? Да, когда мы понимаем, анализируя наши дни, что на самом деле процентов 10 мы делали из того, что действительно нужно, и из того, что приносит нам там, деньги, да, либо там, движет к другой какой-то нашей цели. Да, и вот, вот, вот эта техника очень помогает. Потом, если мы ничего не успеваем, здесь даже иногда приходится работать с режимом. Да, потому что человек не живет для себя, он не планирует свой отдых. Uh, да, и он там поздно встает, поздно ложится это безусловно там, крадет у нас тот самый ресурс да, состояние в котором мы там, готовы действовать и готовы быть эффективными. и наверное еще очень важно, что для себя выбрать какую-то систему планирования да, вот посмотреть есть например восточная система и западная да, ну, вот есть так упрощенно западная 805. Uh, у меня там звонки, в uh, 8.30 у меня почта, в 9.00 у меня встреча. Да? То есть и вот такое жесткое планирование есть. Uh, восточная система, uh, она говорит о том, что мы uh, ставим все uh, дела с жесткими сроками, свои слоты, и между ними у нас образовываются, скажем так, временные uh, такие, да, там, истории, в которые мы просто uh, пишем некий блок задач. Например, обучение. Да? То есть у нас есть два часа на обучение, и мы... Не ставим туда какую-то конкретную программу, а просто если там, через три дня ну, у, нас, у нас есть такой блок, мы в эти два часа принимаем решение, какое обучение мы будем читать, да, мы будем смотреть какой-то курс, либо что-то еще. То есть вот выбрать для себя эту подходящую систему. Безусловно, в восточной системе да, не все могут работать. Да, ну вот ты, наверное, можешь. Ну, да, да мне так, больше Не подходит, все да. кому-то. Мне западная вообще не подходит. Кто-то более э, э, жестко, ну, жесткий план э, для многих дает э, вот эту историю более продуктивную. Но здесь очень важно э, не выгорать, угу. да? то есть вот э, делать как-то более комфортно. Да, то есть обязательно, потому что время это же ну, скажем так, вот как тарелка спицы да, вот у тебя есть кусок на сон, вот у тебя есть кусок на семью, да, и вот остаются куски, да, которые что-то нам очень больше ты туда не, ну, не, не положишь в эту тарелку, да, то есть и очень важно понимать там, э, не знаю, э, смотря какую-то воодушевляющую новую там образовательную какую-то программу и думаю мне точно надо, я пойду еще поучиться, я недостаточно хорош, да, то есть, и вот э эта история, а на самом деле ее некуда и э, да, мозг не воспринимает эту информацию, потому что ее слишком много. Да, и, то есть, вот э, понаблюдать за этим избавляйтесь от лишнего. Да, это сейчас одна из таких вот благодетелей просто на сегодня в том количестве информации, в которой мы живем. Uh -huh. Супер! Я теперь сейчас хочу спросить: вопрос: у меня есть дорогая uh -huh. достаточно программа по обучению. Вот она от 100 до 300 uh -huh. тысяч, стоит, в основном, 300, Там достаточно много людей. Ну, и, наверное, uh -huh. Большое количество из них, кто-то что-то поделал, кто-то что-то посмотрел, может быть год, два, три прошло, и кто-то на каких-то этапах, ну, так или иначе заканчивает, да, причем материалы очень полезные, важные, вот… Mm -hmm. Что можно посоветовать да, для того, чтобы, если, допустим, это их, это точно их, то есть они это определили, решили. Uh -huh. Какие могут быть вопросы, да, которые они могут задать там, сами себе, либо какие могут быть им, может быть, помощник, какие-то трекеры, менеджеры могут в этом помочь, может быть, наставник какой-то еще дополнительный, либо в группу. То есть есть какие-то способы мотивации, мастер-майнда может быть какие-то, uh -huh. которые могут удерживать фокус и интерес. Потому что я знаю, что в одиночку ну, очень мало людей могут что-то делать, что-то угу. работают, а создать себе систему, в которой тебе будет там, комфортно двигаться, только туда, куда тебе нужно, вот, создать этого тренера. Угу. То есть умом ты понимаешь, но не делаешь почему-то. Вот Что в таких случаях можно делать? Слушай, как вообще работают трекеры? Это еженедельные спринты. То есть ты себе ставишь фокус на неделю, некий приоритет, да, то есть и несколько задач, либо гипотез, если получается, для проверки. То есть ты создаешь как бы, то поле, да, в котором ты должен там, да, сыграть на этой неделе. Каждый вечер, в будние дни, мои клиенты пишут отчеты. Да, отчеты состоят из, соответственно, что я сделал сегодня да, для своей цели, чего я не сделал или почему у меня не получилось, что я сделаю завтра. Да, и какая-то, может быть, там мысль дня. Ну, то есть тут есть вариации, да. я называю, скажем так, основное. Для чего это? Эти отчеты не для меня. Да? Эти отчеты для них. Да? То есть ну, мне просто это позволяет производить там некую аналитику для улучшения, но это позволяет вечером, во-первых, понять, что ты молодец, и ты сделал, понять причины, почему ты не сделал, да, в чем проблема, с чем нужно разобраться, и построить некий план, фокус на следующий день. То есть вот живя в этой э, системе координат, э, ты можешь быть продуктивным, при этом это занимает там, ровно две минуты, да, но ты держишь вот этот э, приоритет и держишь фокус на действиях, скажем так, приносящих там доход, да, если мы там о, о, о, сейчас о бизнесе говорим. Угу. Да, то есть есть вот э, такая история. Выбирать очень важно, там, например, на месяц, да, есть такая метрика полярной звезды, North Star Metric, да, то есть это такая для, для бизнеса история очень важная, то есть это то одно, да, чему я посвящаю сейчас основное свое время, да, там, например, я по NPS, я про улучшение сервиса и про удовлетворение клиентов, вот сейчас в своей компании я работаю над этим. Да, то есть в чем здесь смысл, что если мы постоянно будем распыляться и стараться быть лучшими вообще во всем, да, мы можем не стать там, да, хорошими в чем-то прям одном и самым важным. Доведение и дел, дел вот, получается до конца да, у тебя идет, ну, то есть берешь какую-то тему и доводишь до конца, чтобы был результат. Да, то есть ты ставишь просто плановый показатель, например, я, почему он должен быть, ну, по смарту, да, mm -hmm. то есть это какая-то должна быть конкретная задача, я хочу увеличить метрику NPS по такому то направлению с до, да, там, там не знаю, 8 и 7, mm -hmm. да, например, до, там, 9 и 2. Да, то есть вот очень важно понимать, что ты делаешь. Здесь еще, знаешь, очень важная идея, что из важного и срочного мозг выбирает понятное, да, mm -hmm. это следующая история, почему мы не делаем. Uh, да. Почему? Понятно uh, и приятное. Потому что мы не любим зоны неопределенности, там страшно. И, собственно, вот эта история про то, что всячески, опять же, мозг нас пытается сохранить от каких-то там неясных историй. И здесь мы просто берем этого же нашего пресловутого слона, да, которого нужно есть по кусочкам потому что ну, как, бы, как его варить да и, там когда соль но ну, мы реально не понимаем если мы ему господи прости там, ухо отрежем здесь уже становится понять да, что с этим делать поэтому декомпозируем просто да там как можем вот эту конкретику доводим да, там, да, там, уровень конкретизации просто его вот, вот до мелких частей да, когда мы понимаем что вот эта линейная задача мы ее связали с целью и мы ее делаем то есть нам должно быть мозгу важно и понятно, да, то uh -huh. есть вот да, цель должна там, для нас быть там, ясной и зажигательной, да, и мозгу должен быть точно понятно, что мы делаем. Для этого у нас должен быть какой-то план, да? Вот недельными спринтами вот эта вот вся agile-философия очень мне близка, потому что это позволяет действительно постоянно улучшаться и быть гибкими, что сейчас вот адаптивность и гибкость, наверное, основные истории на сегодня, да? то есть мы не можем себе прописать мы можем некое видение да, прописать себе там лет на 10, но как бы мы не можем до, до 30-х годов идти по этому плану, мы будем изменяться, потому что рынок, ну, такая динамическая система достаточно, да, то есть он изменяется, и вот эта скорость изменения нас, да, которая позволит нам изменяться вместе с рынком, да, вот это очень важно сегодня. Поэтому вот фокус на месяц и недельные спринты – это вот то, что работает действительно. И лучше это делать с кем-то, да, либо с партнером, либо с трекером, да, либо там с командой. Слушай, или... ну да, ты вот очень интересно сказал, что с партнером, вот трекер это как раз партнерская uh -huh. функция, то есть я не выше, не ниже, uh -huh. да, то есть я не сервис, и я не там uh -huh. гуру, да, это как раз вопрос про то, что такой есть объективный и компетентный друг, такой амбассадор uh -huh. осознанности и, и uh -huh. да, каких-то компетенций, эффективности, который тебе позволяет просто он с тобой рядом, потому что... Не всегда, да, там, например, можно там жене, мужу, другу, да, там, рассказать о своих вопросах рабочих, да, не потому, что там нас не поймут, даже, да, потому что просто ä, правильно подсветить прожектором, да, то, то, что есть по сторонам, вот этот вот взгляд, независимый извне. А, да, показать, что здесь еще есть, на что нужно обратить внимание. да, Вот, вот это очень важная история. Угу, отлично. Мария, а как ты думаешь, вот ценности сейчас есть такая штука, да, вот и ты, в принципе, говорила, да, чтобы вот они были какие-то угу. вот, основные. А, как их же разные ценности есть? Есть там по профессии, есть Конечно. там какие-то личные. Вот нужно ли угу. смешивать? И можно ли и нужно ли смешивать, скажем, там личные какие-то истории и рабочие? И как это делать правильно? Слушай. Цели, а, цели, цели еще... ценности, когда ты ставишь, увязываешь, то есть у тебя жизнь же состоит не только из uh -huh. работы, получается, да, из комплекса. Uh -huh. И есть две теории, ну, uh -huh. то, что я знаю, то есть либо ты в комплексе все развиваешь, либо, вот как ты говоришь, тоже берешь одну какую-то тему и вот работаешь только над ней. Uh -huh. Как вот правильно этот баланс соблюдать, либо какие есть варианты? Слушай, есть на самом деле очень интересно, если, например, ну, вот, допустим, моей ценностной картинке, то есть я, например, не буду а, помогать людям, вот, которые сейчас звонят и представляются банком, да, mm -hmm. но на самом деле это не твой банк. И то есть мне приходил такой запрос: да, то есть нужно просто им помочь заработать побольше денег. Так, ну, я, естественно, а что значит сказал, Я естественно, не о что... понял. Банком, который не твой банк, это что значит? Ну, смотри, вот звонят просто, да, то есть, да, то есть ну, это ну, мошенничество, uh -huh. да, точнее, звонят и говорят, что это твой банк. Говорят, что там, а, совершена операция. Там, ну, вот это не ну, известная. Да, да. да. Ты вот, в виду. И да, то есть для меня это, то есть почему они мне предлагают там, хорошие деньги, но я понимаю, что я с этим жить не могу. Uh -huh. И мои, мои ценности как раз одни из, да, это экологичность. Я не буду помогать uh, людям, я, слава богу, там, имею возможность выбирать, с кем я работаю я не буду помогать ни за какие деньги людям, которые там позвонят моей же там маме, uh -huh. понимаешь, и там украдут у нее с карточки деньги. Uh -huh. То есть а, на, на самом деле ваша вот ценностная картина... Да, то есть, потому что если мы вот строим компанию да, на каком-то уровне, мы приходим к построению корпоративной культуры, к миссии и ценности. Да? То есть ну, вот не всегда, но эта история случается. И здесь очень важно, что вот эта там, миссия, она не лозунг на стене. Да? Это то, там, с кем мы работаем, с кем мы прощаемся. Да? То есть это, ну, грубо говоря, то, что мы хотим этому миру дать, да? то есть какую пользу и как эквивалент получить там, деньги за это. Да, то есть вот, поэтому без ценностей, наверное, то есть она должна, твой бизнес да, он должен укладываться в твою картину мира, да, твоя картина мира без твоих ценностей, ну, она невозможна. Так, то есть они просто у всех получается? разные, да, но... Вот у тебя есть как бы твои mm -hmm. личные, да, допустим, и, ну, и, давай mm -hmm. так, ценности, окей, понятно, а вот цели у тебя есть, допустим, либо... По профессии, по работе, а также у тебя есть там какие-то семейные, например, да, амбиции, -то mm -hmm. путешествия, то есть как ты соединяешь именно разные сферы, вот колесо вот этого баланса, все вместе имеет смысл развивать и двигать вперед, либо все-таки по отдельности, плюс и минус этого подхода? Слушай, вот к сожалению, да, вот все говорят про колесо баланса, да, uh -huh. что нам нужно там все десятки, да, ну это так не бывает, если ты уделяешь всему время, ну, никогда не будет, то есть если ты хочешь быть семьей на сто процентов, то, да, там ты не сможешь там на сто процентов работать, потому да. что у тебя всего сто процентов, ты как бы здесь нужно, вот этот work-life balance его найти просто. Свой да? тебе комфортный. И... Да, то есть свои цифры, да, то есть они могут быть не 10, да, например, общение с друзьями, ты хочешь там, не знаю, ну, какой-то там свою социальную функцию пополнять на 7, и тебе для счастья вполне этого может хватать, да, mm -hmm. но зато ты в работе и в семье хочешь на 10, да, то есть э, на самом деле надо найти просто свои цифры, не обязательно они должны быть все 10, потому что, опять же, да, то есть наша ценностная картинка у каждого, да, там цифры свои. Для кого-то самое важное это семья, да, и он готов, например, зарабатывать там, денег меньше и на работе, уделять времени меньше, да, но проводить там каждый день, вот да, фактически проживая свой день там, в семье, там, да, тратя на работу там, 2 часа в день. Да. А кто-то связывает благополучие своей семьи, да, там, с там, той ценностью материальной, которую он сюда привносит. Да, поэтому у него, как бы, больше будет фокус на работу, и через, скажем, вот этот. Uh, язык, да, uh, тех денег, которые ты приносишь в uh, семью, да, ты показываешь свое там отношение. Uh -huh, uh, то есть вот такая вот история. Слушай, у меня еще Например. два вопроса, две темы интересных. Uh -huh. Не знаю, какая тебе больше интересна. Uh, тема личного бренда для профессионала, для эксперта, uh -huh. то есть как его там развивать, как как делать. И вторая тема uh -huh. это как уже руководителю, да, профессионалу, еще какие-то вот лайфхаки по управлению. Я помню, ты рассказывал и давал на самом деле очень классную штуку, там, тест Одизиса, да, когда у тебя по это соединяется. Вот, давай по одной из этих двух тем поговорим, какой тебе больше интересно. Слушай, ну, давай про Одизис, конечно, класс. Любой нежной. Да, давай кратко я скажу, что там было. Ты да. мне просто показала, uh -huh. и, на самом деле, потом я уже когда стал изучать, смотреть, то есть там получается психотипы uh -huh. есть Юнга, который раскидывает у тебя там интроверт-экстраверт и там разные подсознательные и там 16 психотипов. И вот тест Одизис, он связан на то, что привязывает эту историю не на все социальные сферы, а просто только uh -huh. на рабочие моменты и более того на рабочие моменты руководителя, управленца. И uh -huh. там такая концепция интересная, то, что мне понравилось, то, что мы на самом деле применили, и многие тоже наши студенты, я им тоже показал uh -huh. вот с твоей наводочки этот тест, спасибо uh -huh. тебе большое yeah. за это, это вот, кстати, очень хорошая тоже черта а, трекера, да, и адвайзера, который может подсказать, посмотреть куда-то, почитая вот это. И что он uh -huh. дает? Он дает тебе понимание, какой ты руководитель из психотипов своего, какие у тебя сильные стороны uh -huh. с точки зрения там, управленцев. И ты э, свою команду строишь из тех психотипов, которые тебе не хватает. У тебя получается сильная команда. Либо uh -huh. проверяешь из тех, кто uh -huh. у тебя есть, как они соотносятся. Вот, э, uh -huh. это такая вот как бы основа. Э, расскажи, может uh -huh. быть, тем, кто не знает, да, вот эту вот как бы супероснову и как ее применить, ну, то есть, э, если ты руководитель. Да, то есть в чем вообще смысл? Да, У нас есть у всех сильные стороны и есть слабые. Так вот, друзья мои, не нужно исправлять вот эти метафорические двойки все время, как нас учили в школе. Да, То есть мы работаем на своих сильных сторонах, а слабые стороны мы либо делегируем, да, либо отдаем, да, то есть поддерживая их у себя на минимально рабочем состоянии. В чем смысл методологии Адизисов? Да, то есть вот эта типология разделения на всего, всего лишь четыре типа а, руководителя. Да, то есть у него есть замечательная книга, как да, там, идеальный руководитель, да, и почему нельзя быть. А, собственно, да, есть производитель, да, это тот, кто да, мне не нужно говорить, что нужно прийти раньше на работу, я сам все сделаю, все сам, у него тяжело с делегированием, да, но это человек, который вот, хороший исполнитель. Есть администратор, да, и это очень хорошие руководители юридического отдела, например, там финансисты, это те, то есть здесь, если вы понимаете, что вам нужна функция, чтобы с документами было все хорошо, да, и там бизнес-процессы описаны, вот вся эта история, вы берете в себе администрацию. Есть предприниматель, предприниматель это такой Дональд Трамп условно, да, то есть вот я вам могу очень круто придумать, да, вы тут как бы дальше сами делаете, да, то есть такой генератор идей. И интегратор это очень важная функция, это тот, кто а, отвечает за взаимодействие в команде, тот узнает, например, кому поручить определенную задачу, да, эти люди, а, сделают, там, да, что этот человек делает лучше, да, он а, выполняет такую объединяющую функцию. А, что интересно, да, то есть если мы а, являемся предпринимателями. Да, то есть то свою команду топ-менеджеров, да, либо там, партнеров а, нам нужно усиливать да, другими а, вот этими тремя а, скажем стилями управленцев а, Что здесь еще, наверное, важно? Это то, что а, есть жизненный цикл, да, Adidas, а, то есть, а, это история про то, что Как у человека есть младенчество, есть рост, есть болезни роста, есть юность, рассвет, старость, да, то есть и так далее. Назовем это так. И здесь каждом, на каждом этапе нашем да, здесь вступает в главенствующую, наверное, функцию одна из. То есть если на первом этапе, да, когда у нас стартап, что нам важно? Нам важно, чтобы у нас был предприниматель, то есть человек идейный, который придумает, да, как решить проблему рынка да, и будет зажигать. Есть, ему нужен в первую очередь производитель, потому что сейчас для подтверждения ценности нам нужно производить результаты. Да, без этого мы не двинемся дальше. Следующий, да, следующий этап, когда мы взрослеем, начинаются болезни роста. То есть у нас идут продажи, их достаточно много, и мы начинаем страдать в качестве. Да, то есть и нам нужен администратор. Почему? Потому что нам нужно, наконец-то, описать бизнес-процессы, да, нам нужно там, подкручивать да, их, нам нужно создавать некую уже системную работу. Да, и далее уже, когда мы ближе, близимся к рассвету, мы должны брать интегратора, да, скажем так, в основную роль. Да, потому что уже этот человек, который отвечает за взаимодействие, за команду, да, здесь становится номером один. Да, то есть вот очень интересная типология, одна из, да, которой я там очень люблю, да, все это делить на типы, которая действительно работает. Поэтому очень э, рекомендую всем на сайте просто Дизиса пройти тест, да, понять, кто вы. Да. самое главное, нужно сначала понять, кто ты, да, чтобы понять, чем себя усиливать. Да, то есть кто ты в хорошем смысле, где твои сильные стороны, и кто, и чего тебе не хватает, где твоя слабость, которую нужно закрыть. Да. то есть вот, вот как -то так. Классно, да. И всегда это помогает для руководителей, когда каждому руководителю нужен именно личный помощник, просто закрыть какие-то бытовые mm -hmm. вот такие вот базовые вещи, которые у него есть. Кому-то mm -hmm. это наоборот там, более контроль исполнителей, которые делают продукт, ну, то есть он генерирует идеи замечательно. Mm -hmm. Возьмем, допустим, замечательного дизайнера, который придумает концепцию в нашей сфере. И ему необходим mm -hmm. именно помощник или там два помощника, который будет проверять именно на техническое соответствие, да, и там по договору, что все сошлось. А вот он генерит mm -hmm. идеи. Совершенно другая ситуация, когда наоборот есть такой супертехнолог, ему не хватает там, продавца, допустим. И так может создать себе mm -hmm. идеальную команду. Классно да. возможность и необходимость посмотреть э, на себя со стороны, то есть это одна из составляющих mm -hmm. как бы развития личности или развития. Именно человека, который может осознанно посмотреть на себя со стороны. Это очень важное качество. И, кстати, можно ли его развить, интересно? Или нет? Как ты думаешь? Слушай, ну развить можно там все, но природное, да, у тебя есть какие-то uh -huh. истории. Вот я говорю, что не нужно, то есть если прям для тебя это прям слабость, не, посмотреть да, просто на себя со стороны можно ли как-то? Вот, вот, допустим, если мы понимаем, что надо посмотреть на себя со стороны, а ты все равно изнутри смотришь, uh -huh. есть ли какие-то инструменты, как это сделать Я что-то сейчас так задумался? Мне, допустим, это легко, потому что я могу выйти из себя, посмотреть, uh -huh. ага, и могу сам себе вопрос даже задать какой-то и ответить на него, посмотреть. Uh -huh. А вот есть люди, которым uh -huh. это очень тяжело сделать, это развивается или как... Я не знаю, просто из опыта. Там, Слушай, на, знаешь, сам, на, на самом деле иногда там, легче заплатить за эту функцию, а, да, чем ну, принципе, ты, да. ты заплатишь за тот результат, когда ты делаешь это плохо, mm -hmm. если тебе это не совсем дано. Потому что быть объективным и быть независимым да, внутри системы, это очень, ну, внутри своей системы, да. Да, это достаточно тяжело. Да, и вот э, здесь как раз, э, да, когда я там сталкиваюсь с людьми, они говорят, что, господи, я 10 лет в этом работаю, почему же я сам до этого не додумался? При том, что как бы я просто задавала вопросы, человек придумал mm -hmm. сам, то, что он знает, он просто где-то это слышал и просто он это забыл. Да, хорошая рекомендация, кстати, ну, не обязательно, вот действительно. Такая... Да, можно всегда спросить mm -hmm. со стороны взгляд. Супер. Да, класс. Mm -hmm. Слушай, спасибо, здорово. И давай по личным брендам тогда, вот в завершение. Я не знаю тоже, ты занимаешься, не занимаешься, это такая как локальная история, там дам суперпозицию, да. То есть, если первые у нас были ребята, которые уже компанию, команду создают, то есть еще много mm -hmm. предпринимателей, которые уже делают хороший продукт, у них уже есть там заказы, uh -huh. но вот они уперлись в какой-то потолок, и они не хотят компанию большую строить, они хотят вот условно мини-компанию uh -huh. имени себя. И продвигаются они uh -huh. за счет своих каких-то философских идей, за счет личного бренда, за счет того, что люди именно к ним идут, но им нужно как бы построить мини-такую команду, там условно я плюс uh -huh. пару помощников, чтобы ко мне приходили на мои ценности, на личный бренд. Вот знаешь ли ты что-то об uh -huh. этом, применяются ли как-то там твои технологии для ну, как бы вот такого уровня не компания, а вот частных специалистов. Если угу. да, да, то какие могут, не знаю, советы, какие-то основы какие-то дать? Слушай, здесь очень важно разобраться с позиционированием вообще себя, да? Потому что если мы все равно берем через свою компанию и как личный бренд, там, транслируем опять же там, свои ценности, да, привносим их, там, бизнес, нам нужно понимать вообще, какое наше там, ценностное предложение. Да, и с помощью чего мы его как бы выражаем. Да, то есть это какие-то э, каналы. Да, вот э, здесь, наверное, э, в первую очередь, да, я бы даже, наверное, не об этом поговорила, а о том, что э, там, да, найти действительно э, ту вещь, да, э, в которой вы, там, как говорится, вот по практике в 7-10 раз там, э, лучше своих конкурентов. Уникальность. Тогда личный, да, личный бренд будет развиваться сам. Почему? Потому что, э, то если это, знаешь, как, например, там, Uber, да, то есть я сижу, например, там, открываю какой-то таксопарк, и вдруг тут раз, понимаешь, какой-то disruption отрасли, просто разрыв, да, потому что, э, ну, то есть и все, и мой таксопарк, он вообще ни о чем, потому что появился Uber. Да, вот, вот, вот эта история вот, о своей уникальности и о своем а, вот этом ценностном предложении, опять же, да, Jobs to be done. Да, для чего вас а, нанимают люди? Это да, интересная это концепция. Тоже... Я тоже ее читал. Объясни, пожалуйста, для тех, кто не знает, то есть в чем отличие mm -hmm. концепции jobs to be done от, там, допустим, не знаю, ТП, например, либо уникальности. Угу. Ну, слушай, Jobs to be done такой инструмент, это о том, на какую работу нас нанимают, да, переводится. На, смотри, то есть если я, например, нанимаю клининг, я не покупаю три часа работы специалиста у меня дома. Я покупаю свой комфорт, свое время на там, на себя, уют, да, то есть и там и чистоту, да, просто как бы свое вот это вот хорошее ощущение. Если я там, не знаю, покупаю репетитор, там, время репетитора там, для своего ребенка, то я на самом деле покупаю его будущее. Я покупаю его успешную там, сдачу ЕГЭ, да, то есть и, и там, поступление в институт. И вот, вот эту историю про то, как бы на какую работу действительно вас нанимают. Да, то есть вот, там, мы просто это же и про, про, про продукт. Да, то есть, например, я покупаю утюг не для того, чтобы там, просто гладить, а для того, чтобы, не знаю, там, чувствовать себя уверенно, потому что там, я там, не знаю, просто тупо там, в, там, в глаженной одежде хожу. Да? Ну, я так совсем упрощенно, но это вот, вот эта история. И поэтому для, для начала нужно вот эту уникальность для себя сформировать, да? а каналы трансляции, да, скажем так, своего бренда, да? нужно быть уверенным просто в том, что вы делаете. Mm -hmm. да? То есть, что это действительно, что вы делаете хороший, качественный продукт и он там с вашими ценностями соотносится. Тогда это история про, ну, как бы про некую такую органику. И опять же, да, вот это вот кастом это такой очень наш наших дней вообще, да, то есть это то, что мы не решаем, что ой, как круто, мы придумали, давайте вот я сейчас буду лепить какой-то продукт. На самом деле, да, ошибочно, что там, Стартап – это идея. Стартап начинается не с идеи, он начинается с решения проблемы. И вот идите и спрашивайте у клиентов, на самом деле, да то есть, как они делают выбор, да, что им действительно важно. Не нужно за них придумывать. Uh, ну, в общем, вот как-то я так вышла из вопроса про личный бренд, да, но uh -huh. вот, Ну, идея но такова, да, если ты сойдёмся. стартап запускаешь, ты уточняешь, uh -huh. uh, ну, как бы, в чем будет твоя уникальность, не с позиции, что я uh -huh. умею могу, а с позиции, какую пользу ты несешь клиенту, и через пользу ты uh -huh. оформляешь, смотришь, ну, какую ты несешь, да, и через это uh -huh. ты транслежуешь свои ценности, так? Uh -huh. Да, что, да, то есть, на самом деле, что важно тем людям, которые uh, тебя покупают? Кто твоя целевая аудитория? Для кого ты? Mm -hmm. да, то есть это даже там, трансляция, там, просто посмотреть на Инстаграм. Да, то есть кто-то там ругается матом, например, да, а кто-то э, транслирует, что он все время э, там, знаю, ходит на там, выставки и, и там, без труда от, отличает там, Сезанна от Синьяка там, и Рогера Андервейдена от Лукаса Ванлейдена. Понимаешь? Ну, то есть это же разная история да, про что я, mm -hmm. да, и что я, и главное, кому продаю. Исходя так, из этого, ты можешь соотнестись как раз, сойтись по ценностям. И еще, наверное, интересно, угу. исходя из этого, под этой аудиторию, ты можешь придумывать другие продукты, ну какие-то, да, и совершенно, Безусловно, Безу, есть, безусловно... Ты не да, твой продукт, же, да, а ты как э, бы для всем... клиента угу. Мы уже давно забыли про B2B и B2C. Теперь H2H. Человек человеку. Угу. Человек покупает у человека. Да, то есть и поэтому... А, то есть мы должны а, вот, да, как бы вот эту картинку, да, того, что мы там, продаем, да, опять же, не продаем, не продаем, а продаем, да, mm -hmm. то есть что мы даем, какую пользу, да, вот, вот это сейчас, наверное, там самое важное, при том, что сегодня экономика впечатлений, да, уже достаточно давно, это история про то, что там даже разговор с какой-то службой сервиса, мы не помним, что нам говорили, мы помним вот это после вкуса ощущение от разговора. Да, mm -hmm. то есть вот это э, у меня есть пост там написано э, про э, то, как, например, там в одной компании, э, допустим, да, там, ты можешь выбрать э, музыку, которая будет играть, пока ты ждешь ответа оператора. Интерактивчик такой. Да, Прикольно. то есть ты, как бы, одну из четырех, ты не хочешь там Рахманину, например, слушать, mm -hmm. ты можешь выбрать, не знаю, себе там Дженнифер Лопес, mm -hmm. <laughs> допустим. Да, то есть, вот эта история. И опять же, да, как мы говорим, да, те же самые истории. Я флипты, думаю, они там уже по психотипам классифицируют тогда, какую музыку ты выбрала, уже как с тобой общаться? Нужным mm -hmm. там могут задать. Возможно, возможно, да, уже прочитали твою инеограмму, mm -hmm. и по там спиральной динамике тебя пробили. А ты всего лишь музыку да. выбрал. Слушай, здорово. Да, а, ты просто. Давай, знаешь, в завершение хочется уточнить. Давай немножко тебя помучить с твоей профессиональной темой. Вот давай. А, если мы поговорили там про бренд, про там, уникальность, про пользу. Расскажи немножко про себя. В чем твой продукт, какая твоя польза, для кого ты работаешь, что ты делаешь, в чем твоя уникальность? Слушай, у меня вообще очень супер, потому что мой род деятельности вообще не предполагает привязку к любой отрасли. Да, то есть мои инструменты универсальные, и кому это вообще может быть полезно, да, то есть вот то, что я там сопровождаю компании к результату. А, Во-первых, это стартапы, а, во-вторых, это компании, которые вот я давно работаю, я уперся в какой-то некий там, потолок, Да, мне нужно двигаться дальше, перейти на какой-то там новый уровень, да, но я почему-то не могу это сделать. Да, у кого-то просто есть история про там, страхи, да, а вдруг у меня получится или там вдруг у меня не получится это отдельная тематика там, с ограничивающими убеждениями да, то есть и э, чем это вообще помогает да, безусловно это э, история ты знаешь про э, фокус про приоритеты и про движение да, с конкретной целью. Да, то есть и раз в неделю мы созваниваемся, да, там либо в Zoom, либо по мессенджерам, и обсуждаем, поставим планы на неделю, да, анализируем, что у нас получилось, да, какие-то запросы решаем, наверное, личные и, дви и так двигаемся дальше. Да, то есть вот история по этому. С кем я такой. работаю? То есть угу. у меня есть ну, компании достаточно разные, это и, и компания b 2 и компания, связанная с Маладийским инвестиционным фондом, и э, собственник э, э, ну, скажем сырьевой организации, да, которым мне сейчас дал там, своих топ-менеджеров. Да. У меня есть еще одна супер-мега-команда, стартап, да, поэтому очень интересно. На самом деле, вообще я счастлива, что могу выбирать, с кем работать. Интересная у тебя работа. Профессия будущего, я считаю. Безусловно, потому что, да, если трекинг не так давно, как методология появилась, это же такая история из IT, да, то есть когда там стартапы делали, ну, должны были там, выходить на уровень подтверждения ценности, да, там был человек такой некий, знаешь, как продакт и проект менеджер и скрам-мастер, то есть там вся такая штука да, для того, чтобы там, для инвестора... Да, было понимание, да, то есть, как все движется и что мы точно придем. И постепенно это перелилось в отдельную историю. Ну, вот, например, коучинг, да, как такой уже более понятный всем, наверное, вид деятельности. Он один из тех профессий, да, которые там, в следующие 10 лет заявлены как да, там, самые востребованные. Потому что все, все что ты же понимаешь, да, то есть творчество – это то, что нельзя заменить. Да, если там бухгалтеров и продавцов в магазинах скоро не будет, да, то творческая составляющая да, — это то, что как бы, будет всегда Ну, по крайней мере, до наступления там, некой технологической сингулярности, но, но все же Спасибо большое за интересную беседу, много интересных вопросов да, Приоткрыли чуть-чуть э, тему, э, давай, о чем мы поговорили, да, о коучинге, да, о трекинге, о, о страхах каких-то, о проблемах если интересно подробнее об этом узнать, либо посотрудничать, рекомендую, можно будет посмотреть по ссылочке Instagram и уже там написать, может какие-то вопросы дополнительные остались. Спасибо большое, Мария. Да, конечно, обращайтесь. Все, пока.